Привет, аудитория! В это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Night, очередные убойные ночи. Ну и на очереди у нас главный бой с нового карда в, легкой весовой, в полулегкой весовой категории между Мавсаром Явлоевым и Деном Миги. Мовсару Явлоеву 28 лет, это боец из России, является он непобежденным бойцом, который в профессионалах провел 15 боев и, естественно, все из которых выиграл. Пришел он в UFC уже будучи чемпионом такого известного на просторах СНГ промоушена как m 1 Челлендж, объединив там временный титул с постоянным и проведя две успешных защиты. В UFC он идет на стрике из 5 побед подряд. Ну, бои проходили против довольно крепких соперников, но топами дивизиона их, конечно, назвать нельзя. Но это дало возможность Ингушу попасть в топ-15 своего веса, что уже довольно-таки неплохо. И шанс ворваться в топ-10 и уже там проверить себя с топовой позицией, с топовой позицией не за горами. Его представляет себя базового борца с хорошими навыками греппинга. Кроме того, он прогрессирует от боя к бою, свои ударной техники. Но в этом аспекте боя, конечно, остаются на данном этапе некоторые вопросы. Стиль ведения боя в стоке преимущественно однообразный и конкурировать с топовыми ударниками пока ну, сложновато. Но Ивлоев этот недостаток компенсирует своей сильной стороной, а именно борьбой и грэплингом, где способен переводить, удерживать и изматывать своих оппонентов, что и демонстрирует в своих поединках. Да, в начале карьеры проводил он частенько сабмишены, но в последнее время мы такой тенденции не наблюдаем. Бои в основном Доводит Мавсар до решения судей. Видно, все-таки более серьезная позиция дает о себе знать. Обладает этот боец отличным кардио, которого, ну, учитывая прессингующий стиль ведения боя, Мовсара хватает на 5-раундовые поединки, а на трехраундовые, в принципе, и подавно. Что и по поводу его оппонента. Денис Иги, 30-летний боец из США. Провел профессионала 20 боев, из которых 15 одержал победы. Является он базовым борцом, так же, как и его оппонент, игреппером, ну, где имеет э, довольно-таки неплохие навыки. Но со временем все чаще и чаще стал проводить он свои бои в стойке, где обладает довольно-таки неплохой ударной техникой. Ну и таким э, макаром перешел он с борцов в ударники. И есть у этого товарища накутирующая мощь в кулаках. Не раз он нам ее, в принципе, демонстрировал. Может он похвастаться также неплохим кардио, которого хватает на финишную прямую, как в 3, так и в 5 раунда боя. Дёня является крепким середняком полулегкого весового дивизиона UFC. Довольно-таки стойким бойцом, которого не так просто удосрочить. В боях с высококлассными топами чередует он, правда, победы с поражениями. Ну, на данном этапе карьеры Дионя находится на спаде, но так как бойцу 30 лет, то есть еще возможность ее перезагрузить. А что по поводу боя, ну антропометрия борцов, бойцов примерно борцов примерно одинаковая, есть незначительная Перевесы в размахе рук у Евлоева на 4 сантиметра и размахе ног у Иги на 6 сантиметров. Ну, на мой взгляд, учитывая более разнообразную работу в стойке от Иги и более мощные панчи, преимущество в этом аспекте будет на его стороне. В переводах и на нижних этажах октагона более предпочтительнее будет смотреться, вероятнее все Мафсар. Но Евлоев время от времени отдает шею соперникам, чем Дионя, в принципе, может воспользоваться. Да, конечно, благодаря своим навыкам Мафсаро уходил от удушения, но Иге имеет неплохие навыки по бразильскому джиу-джитсу и является бойцом более высококлассным, чем предыдущие соперники Ингуша. На бумаге, конечно, фаворитом идет россиянин, в своих боях он проделывает колоссальную работу, но поединки с Дёни не являются легкой прогулкой для оппонентов, и я думаю, что для Мафсара бой не будет исключением. Если ставить на победу Мавсара, то есть смысл притопить за победу решением с коэффициентом 1,7, так как просто брать Мавсара за 1,2 неинтересно. А досрочное завершение боя его Евлоева, ну это маловероятно, так как Иги является довольно-таки крепким и стойким соперником, и у досрочности его еще никому не удавалось. Но, с другой стороны, его уже потрясали. Смог он от завершения боя не в свою пользу спасаться в борьбе? Сможет ли он уйти в борьбу и не попасться на САПа в бою с Игей, если тот его потрясет? Вопрос. Ну и коэффициент на победу Дюни очень неплохой. 5-1. Может быть, я за это и притоплю. Посмотрю в пятницу весы и сделаю свое решение. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на Телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно в субботу варианты ставок и на другие бои турнира, которые мне интересны, и по ним я не делаю видеообзор. Ну, так подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube-канал, стараясь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать все-таки интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующего видео. Пока!